Уже сегодня 8 марта? Возле цветочного магазина. Это моя очередь, я тут стою, Мужики, подскажите, что может девушке подарить на 8 марта, а то я с идеями подарков заманался. уже, может подскажет то? Так э, его знаю, и... если честно. Да просто все обыскал сайты, ютубы, ничего. Если не Путин, то кто он? Страну с колен поднял, он всех в 90 е всех поднял, понятно Так, отряды Путин, идите отсюда, мы тут подарок выбираем. Я тут своей в прошлом году духи подарил, ей как-то вообще не понравились, ну я их и себе забрал. Че, мужики, какие идеи-то есть? Просто шампунь, мыло, это вообще не вариант. Че, какие есть варианты? А? а что, если спросить у нее самой? В натуре. А чё вы сами-то хотите? Ой, откуда же мы знаем? Мы же женщины, мы не знаем. Мы думаем, вы знаете. <сёк> да нахер поперлись в этот литуаль, блин. Попробуйте карандаш, попробуйте карандаш, смотри, какие у нас тени. Ну, нахрен мне эти тени, блин. Ну, Все равно не подойдут. Как мы же еще помаду не посмотрели. Там еще и духи, там ну, куча всего. Ну ты чё, Ну прям расстраивается что ли? Ну, да где-то, может, тебе подойдет помада, а им не подойдет. Это с ними надо идти выбирать. Они такие непредсказуемые женщины. А? Да подожди, ну там же тоналка была нормальная, 20 рублей. Ну ты чё, ну пошли в магнит сходим, не знаю. Ну, хорошо, хорошо, что вашего Навального посадили. Бабушка, праздник, скоро мы в альянску с девочками пойдем, там винишко посидим, попьем, фоткаемся для инстаграма. Да он президент мира, президент мира, понимаешь, президент. А кто еще, если не он, других кандидатов-то нет, никто, никто не сможет. Фотки сделаем с тюльпаном, бабушка, что ты ругаешься, 8 марта на носу, все же женщины рады, правильно? Кто Америку сдержит там, Байден же сейчас. Ух, смотрю, смотрю, ищу пятерочку, может быть, выберу подарок своей милой. Праздничный набор какой-нибудь возьму, может быть, там что-нибудь хорошее попадется. Дед, погнали, сходим в пятерочку, там может что-нибудь интересного есть. Давай, ты слышал, какие цены в магазине поднялись, там там вообще ценники бешеные. Ой, да, дед, да просто зайдем, посмотрим. Че стоишь-то, дед, пойдем, посмотрим, вроде наборы подарочные какие-то нашел, пойдем. Акция действует только при покупке двух товаров, либо берите второй, либо берите кредит на первый. Проходите на эту кассу. Да блин, никогда не успеваем на вторую кассу, только открывается и все уже стояли. и вторая касса, блин. А ну чукаган, ценники пятерочки как подросли ценнички в магазинах, нормально, вас все устраивает, нормально, ребят. Глечка, 90 рублей, с ума Фу, сойти. Ты дурак, ты еще по акции нашел. Обычно не найдешь, обычно в одном из пяти магазинах. А что сидешь его штапил, сейчас? Обычно в одном из пяти магазинов есть. Ну это дур... да, ты дурачок, совсем это течек квитанции не пришли за коммунал. Сейчас придут и посмотришь нормально. Ох, и насчитаю, там за отопление. Слушай, Асе, что нам делать с подарком? Вы вообще в женщинах не разбирай. Нас своими руками делать, правильно говорю, правильно Да говорю. не ты им руками делать, дед у тебя дремар какой видел? Сталина надо, Сталина на не всех. Правильно говорят, девушкам нужно внимание и всего лишь, ну и фотки в инсту Где что внимание достать? У меня столько времени это получается и нету даже не а попробуй каждый день не играть по 10 часов, а? А что делать тогда, я не понимаю А попробуй романтический вечер устроить там, макарошки и такое Макарошки, говоришь? А как же в ТикТоке позалипать? Да ты только там и залипаешь, я тебя прошу хоть образок ужин приготовить Уборочку сделать, посудку помыть В конце концов, носки свои убрать с моей подушки А как их найти потом? Этого не знаю Ой, пойдем сюда, поговорим, что, придурок, ты, видимо, вообще не аду, пляжка. объяснить, как с женщинами общаться, слушай сюда внимательно. Ну как же, игры себя не пройдут, ну ты что, не понимаешь? Да ты не понимаешь, ты просто, на ну требует внимания, ну как тебе... Ты... Так Ютуб себе не посмотрит, ТикТок не посмотрит, там тренды надо в тренде. Да прекращай уже, это, вернись в реальную жизнь, посмотри, что в стране происходит. Да удели ты мне внимание тупой, сука. <гас> да я люблю тебя, милая. А я тоже тебя люблю. Ну вот и порешали, пойду посуду мыть.